Итак, в городе Красноярске проходит акция протеста против повышения цен на топливо. Данную акцию протеста решили организовать общественный транспорт города Красноярска. Развешивали вот такие объявления на своих автобусах, что ровно в 12 часов они останавливаются, ставят на аварийку свои автобусы и дальше никуда не едут. И сейчас посмотрим, как это происходит на улице 9 мая. Так, время 12 часов вот уже первый автобус встал за ним подъезжают на автобусную остановку еще два автобуса также должны включить аварийку и встать так, встали автобусы, стоят таким образом они должны простоять более пяти минут мы видим, вот еще два автобуса встали и стоят, не шевелятся хотя вот один пытается поехать нет, стоит Стоят два автобуса на автобусной остановке 9 мая. Не все маршруты участвуют в акции. Муниципалы не участвуют, так как они у нас субсидируются администрации города. Им без разницы, сколько будет стоить топлива Так, две минуты уже стоят. Мы видим, что автобусы так и никуда не едут. Все автобусы стоят на автобусных остановках и участвуют в акции протеста против повышения цен на топливо. Вот еще два-три автобуса стоят у нас на автобусной остановке детская поликлиника. Стоят и никуда не едут. Все стоят в ожидании времени. Таким образом, общественный транспорт демонстрирует, что... При таких ценах на дизельное топливо, напомню, в городе Красноярске дизельное топливо практически уже 50 рублей. И это не единственное повышение цен на топливо, которое будет продолжаться. Таким образом, у нас общественный транспорт демонстрирует, что с такими, с такими ценами они дальше не поедут. Хотя уже не раз заикались о том, что они хотят повысить стоимость проезда. Стоят автобусы, на автобусных остановках никуда не едут. Так Автобусы простояли ровно 5 минут и поехали. Акция протеста в городе Красноярске прошла. Общественный транспорт продемонстрировал то, что при таких ценах на дизельное топливо они перестанут ездить.